Привет! В этом видео я хочу рассказать о возможностях Netpeak Spider Pro и чем он отличается от других версий. В первую очередь снимаются все ограничения на размер сканируемого сайта и на количество потоков. А это значит, что теперь вы можете работать с проектами более 100 тысяч урлов еще и на максимальной скорости. Кстати, насчет больших проверок. Если вы хотели сканировать несколько сайтов сразу, то на пик spider pro у вас есть уже несколько вариантов как это сделать первый это мультиоконный режим в нем вы будете проверять каждый сайт в отдельном окне и проекте второй вариант мультидоменное сканирование в этом режиме вы можете сканировать сразу множество сайтов в одном окне добавьте их списком включите галочку в настройках и начинайте работать с несколькими сайтами сразу еще одна про функция это выгрузка поисковых фраз из Google Search Console и Яндекс Метрики. Дайте программам доступ к вашим аккаунтам этих сервисов, и для каждой страницы вы увидите список запросов, по которым она ранжировалась. Затем статистику по показам, кликам и средней позиции. Советую внимательно изучить эти отчеты, чтобы лучше оптимизировать ваш контент и уменьшить количество нерелевантных запросов. Следующая профича — это Weight Label отчеты которые помогут повысить узнаваемость вашего бренда и заинтересовать потенциальных клиентов еще на этапе пресейла SEO-услуг. Добавляйте ваши комментарии, логотип и контакты сразу в PDF-аудит. Кстати, в ProTariF вы можете выгружать любые отчеты сразу на Google Диск. Достаточно выбрать этот способ экспорта в настройках. Мы постоянно улучшаем ProTariF и делаем его максимально гибким и многофункциональным чтобы профессионалы могли использовать его для самых сложных задач по оптимизации сайта. Если в этом видео я описал ваши задачи, тогда переходите к нам на сайт и выбирайте план Pro. А если хотите сначала посмотреть обзор плана Lite, тогда включайте следующее видео.